Здравствуйте! Рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Enotpastringoon. Сегодня у нас обзор, который, в общем-то, давно просили, но все как-то руки не доходили. Обзор сравнения двух машинок, двух шеверов Endis TS1 и Endis TS2. Тут просто на ремонт принесли TS1, пришлось его вскрывать, но я подумал, почему бы сразу же не вскрыть новенький, целенький TS2 и не показать вам, какие там отличия есть ли они вообще. Уже давно ведутся споры. разные у них начинка либо одинаковая. Известно, что у них немножко разная комплектация. У TS-2 имеется в комплекте подставка. Поэтому можно заряжать TS-2 как напрямую от шнура, так и на подставке. Причем эта подставка не подходит под TS-1. По той причине, что разъем находится у этих двух, шейверах, у этих двух шейверов. В несколько разных местах, при том зарядные устройства в комплекте идут абсолютно одинаковые. Шнуром можно что один, что другой заряжать, если перепутаете какой шнур от какого шевера, никакого беды не случится, поскольку они абсолютно одинаковые. Ходят слухи о том, что новый шевер мощнее, что он быстрее заряжается, но скажу сразу же, это не так. Говорил я это и раньше, поскольку сам уже заглядывал на самом деле внутрь этих шейверов, просто как-то не заснял этот процесс, и вот прошло несколько лет, я наконец-таки сподобился записать небольшое видео. Давайте перед тем, как раскрыть корпуса у шейверов, для начала все-таки проведем сравнение их внешне, раз уж все равно взялись за это дело, и заглянем в инструкцию, что говорит инструкция об отличиях этих двух шейверов. В принципе, все абсолютно одинаково. Вот эти вот головки, они вообще идут одинаковые под одним артикулом. То есть, неважно, какой у вас из шейвера, все равно сменная сетка с ножами будет подходить одна и та же. Это очень большой плюс, что ну, унификация, проще найти эти запчасти. Они у нас практически всегда есть в наличии. Отличия есть небольшие по корпусу, по окраске и по покрытию. Здесь сделали больше вот такую вот прорезиненную ставку черную. Да, здесь вот эта вот ставка, она на самом деле тоже термополиуретан то есть, ну, грубо говоря, резина. Но довольно, довольно жесткая и ну, по ощущениям практически как пластик. Да, при этом проблем со скольжением вот этого вот шевера я не слышал, чтобы у кого-то они были, поскольку довольно ребристая вот эта вот кнопка и именно за нее удерживать очень удобно да, здесь ну, не рабочий шейвер, поэтому не включается здесь уровень шума у них абсолютно одинаковый что, в общем-то, и неудивительно, поскольку как я говорил, начинка в общем-то, абсолютно одинаковая ну, в отличие получается покрытие, вот этот цвет черный и подставка. Все остальное то же самое. Давайте заглянем в инструкции. Инструкция оригинал на английском языке. Та, что идет в комплекте к американским шейверам. Давайте почитаем, что же здесь пишут. А, ну, Во-первых, пишут прямо на упаковке, что и тот, и тот работает по 80 минут. Но может быть этот все-таки мощнее. Просто в нем более емкий аккумулятор стоит. Ну, Давайте, здесь прямо указано, что емкость... Аккумулятора в TS-1 2,96 Вт-часа. Берем инструкцию от TS-2 и видим те же самые цифры 2,96 Вт-часа. Время зарядки нигде точно не указывается. Пишется просто, что в первый раз необходимо зарядить не менее двух часов. Причем эта рекомендация дана и для TS-2 и для ts1 а, честно скажу не помню какое реальное время зарядки у этих шеверов в принципе для шеверов это не особо принципиально работы у них не так много как у машинки помню только что когда-то когда впервые поступили в продажу ts2 я специально проводил тест-драйв время зарядки ts1 и ts2 по факту они не отличались никак хотя э когда я говорил об этом в комментариях к видео про ТС-2, тут же находились люди, которые говорили, что вот у них он заряжается быстрее, чем ts 1 Ну, я думаю, это чисто субъективное впечатление. Но давайте все-таки вскроем и убедимся, что все-таки одинаковые ли тут у нас стоят аккумуляторы и моторы. Я эти шеверы на самом деле уже подразобрал. Все винты из них выкрутил, так что сейчас разборка пройдет довольно-таки живенько. Располовиниваются они оба довольно легко и просто. Здесь вылетают эти самые вставочки боковые, противоскользящие. Извлекаем требуху на свет. Видим мы четко надпись мотор Мотор" 18020, напряжение постоянное 3,7 вольта. На аккумуляторе маркировку видно плохо, здесь вот... Получилось так, что она вон там внизу. Но не знаю, насколько видно сейчас будет вам. Вообще там написано, что это литий 800 миллиампер часов. То есть если вот подкраса прямо так незаметно, то вон там где-то эта сокровенная надпись есть. Вот где-то вот здесь. Давайте. Вон 800 мАч. 3,7 вольт. 2,96 Вт часа. Не соврала инструкция. Да? Дальше скрываем TS2. Видим сразу же. Мабучий мотор 180-20. Постоянное напряжение 3,7 вольт. Аккумулятор. Здесь все видно гораздо лучше. Литион. Формат фактор 14500. 800 мАч. 3,7 вольта. 296 ватт-часов то есть все то же самое тот же самый мотор тот же самый аккумулятор но если посмотреть то платы все-таки отличаются да, здесь элементов побольше здесь элементов поменьше почему же так вышло Да, на самом-то деле все это вышло тупо из-за того что здесь вот здесь вот на старой плате одна лампочка зеленая а здесь две лампочки Зеленая и красная. И здесь более интересная индикация зарядки и работы. Да, двухцветная. Соответственно, это дело надо как-то обрабатывать, поэтому пришлось нагородить вот такое вот количество микросхемок. Кстати говоря, на платах написана их ревизия. И вот здесь вот довольно интересная пасхалочка: TS2, TS3. Галочка стоит напротив TS2. То есть, в принципе, они уже готовы вот эту вот плату воткнуть в следующий шейвер TS3, который пока не анонсирован. И когда будет на... анонсирован, неизвестно. Но очевидно, что все характеристики у него будут те же самые. Скорее всего, если не передумают в процессе, плата будет та же самая. Но, видимо, дырку расположат снова в новом месте. Как вы видите, Разъем здесь на гибкой проводке, поэтому абсолютно ничто не мешало сделать разъемы в корпусах бритв, да, шеверов, на одном и том же месте, чтобы ts 1 можно было тоже использовать с подставкой. Так что это чистая жажда бабла у производителя, то есть просто производитель решил рубануть денег, чтобы ни в коем случае старый ts 1 не был совместим с подставкой от нового ts 2 хотя подставки отдельно и не продаются. Итак, вскрыли мы два шеера, увидели, что начинка у них по большому счету одинаковая, поскольку моторы абсолютно одинаковые, аккумуляторы абсолютно одинаковые. Время работы этого мотора от этого аккумулятора никак не отличается, так что мы делаем вывод, что и мощность у этих моторов и обороты одинаковые. Обороты указаны на упаковке 9000 движений в минуту, правда не указаны, это движений, движения стригущие. Бреющий в данном случае, то есть в одну сторону, либо это полных движений туда и обратно 9000. Ну да, в общем-то, это не важно. Справляется, он сработает просто замечательно. Так что нам все равно, сколько там оборотов. Мощность. Если разделить емкость аккумулятора 2,96 Втчаса на время работы 80 минут, то получается чуть больше 2 Вт. У обоих шеверов, что в общем-то нам тоже абсолютно не важно, данный шевер с легкостью снимает любую щетину как очень редкую, так и очень густую толстую независимо от структуры волоса главное, чтобы волос был не слишком длинный, потому что тогда его трудно загнать в сеточку нужно сначала будет пройти стримером Итак, вот такой вот замечательный инструмент. На этом, пожалуй, все. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Также можете задавать вопросы в нашей группе Енот Постригун ВКонтакте. Также у нас есть страничка в Инстаграме, которая называется, вы не поверите, Енот Постригун. Но в Инстаграм писать это не очень удобно. Пишите лучше сразу на Телеграм, либо на Ватсап. Контакты есть в разделе Контакты на нашем официальном сайте, который называется енотпостригун.ру. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.